Ребята, всем привет! В этом видеоролике я хочу вам рассказать и показать, как установить новый шрифт в системе Windows 10. И покажу, как удалить новый шрифт, если он не удаляется обычным способом. Для того, чтобы найти, где находятся шрифты в операционной системе Windows 10, нам необходимо нажать правой кнопкой меню Пуск, Параметры, Персонализация, Шрифты. Нам открывается список уже установленных на компьютере шрифтов с возможностью их предварительного просмотра. Если нажать на вкладку «Получить дополнительные шрифты Microsoft Store», открывается магазин Windows. Здесь нам предлагаются шрифты как бесплатные, так и платные, но их здесь очень мало. Давайте попробуем установить вот этот шрифт. Нажимаем «Установить». Шрифт в автоматическом режиме скачивается и устанавливается на операционную систему. Как вы видите, этот шрифт Установился на операционную систему и мы можем уже с ним работать. Давайте рассмотрим установку шрифтов, скачанных с других источников. Ссылки на сайты вы можете увидеть под этим видео. Пройдем на один из них. Вот у нас открылся сайт со шрифтами. Так, давайте рассмотрим, например, шрифт Монтерей. Нажимаем «Скачать». Нажимаем «Открыть». Вот у нас скачалось 5 файлов. Некоторые шрифты могут включать в себя несколько файлов с разным начертанием. Это называется семейство шрифтов. Как мы можем видеть на примере шрифта Monterey, У нас он состоит из 5 файлов. В этом шрифте, к примеру, могут быть начертания «Жирный», «Курсив», «Обычный» и так далее. Важный момент. Для полноценного использования шрифта необходимо установить все 5 файлов. Операционная система Windows 10 – Поддерживает шрифт 3 формата TrueType, OpenType. В моем случае формат TrueType. Давайте выделим все 5 файлов и нажимаем правой кнопкой «Открыть». У нас открылись окна установки шрифта. На каждый файл свое окно. И нажимаем «Установить». Первый установился, закрываем. И так по очереди. Все, шрифт установлен на операционную систему, а также во всех программах, которые берут шрифты из системы. Давайте зайдем в параметры и посмотрим этот шрифт. В поисковой строке вводим Monterey. И как вы видите, вот эти 5 файлов, которые мы установили. Если по какой-то причине скачанный вами шрифт не понравился и вы хотите его удалить, Давайте я вам покажу, как это сделать. Так как удалить обычным способом не получается. На клавиатуре одновременно нажимаем Windows плюс R. В окне выполнить прописываем Update. Нажимаем ОК. Открываем папку Локал. В ней папку Microsoft и в папке Microsoft открываем папку Windows. И нас интересует папка Фондс. Нажимаем на нее. В ней находится шрифт в количестве 5 файлов. Для того, чтобы нам удалить этот шрифт, мы нажимаем «Удалить». И у нас выскакивает окно. Действие не может быть выполнено, так как этот файл открыт в системе. Что мы делаем дальше? Мы берем эти файлы и перетаскиваем на рабочий стол. Закрываем папку. Перезагружаем компьютер. После того, как компьютер перезагрузился, мы смело удаляем эти файлы. Как вы видите, после перезагрузки эти файлы удалились. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Если понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Всем пока.